Здравствуй, дорогой подписчик, любимый зритель канала Таро Лена. Я приветствую тебя на нашей долгожданной встрече, которая посвящена твоей теме, ну, то есть теме, которую предлагаешь ты, а именно какие же перемены в ваших отношениях скоро ожидают вас я взяла в руки, как ты видишь, колоду Кипер, а также приготовила колоду Таро-Магия наслаждений и колоду Ленорман. Сегодня будет авторский расклад на вашу долгожданную интересующую тему, и мне бы хотелось перед раскладом поговорить немного о том. Насколько важно понимать, что все перемены по сути в отношениях так или иначе предусловлены нашими все-таки желаниями этих перемен. То есть сами по себе перемены вряд ли произойдут. Как ты понимаешь, дорогой зритель, если ты к чему-то стремишься, то от твоего стремления, порыва, Действия, зависит результат. Поэтому колоды, конечно, они покажут, к чему вы двигаетесь. Как с той стороны, то есть со стороны женщины, которую ты загадываешь. Как и с твоей стороны мы увидим, насколько явен, явен этот порыв. Ну, а сейчас э, я начинаю брать карты свои руки, начну с магии наслаждений. Ты погружайся, пожалуйста, в свою точечку G. Да, назовем ее так. Расслабляйся. И представляя себе именно те события, которые ты бы хотел видеть в дальнейшем в своей жизни. Я бы так сказала, что... Сроки, да, сроки, о которых вы часто меня спрашиваете, вы назначаете себе сами. У каждого зрителя это свои сроки, у каждого зрителя своя ситуация, расклад у нас онлайн. Поэтому, если вы хотите более точного прогноза, пожалуйста, как многочисленные мои любимые подписчики, вы можете обратиться за личным раскладом ко мне на электронную почту. Здесь же какая-то часть информации прорезонирует, и вы даже поймете, какая сразу, а какая-то возможно нет. Но так или иначе, магический смысл этого расклада для вас будет очень полезен. Ну что ж, Погружайся в свое небесное, удивительное состояние неги с любимой женщиной. А я начинаю свой расклад. Какие же изменения вас ждут в отношениях? Какие перемены? Также мы увидим позицию прошлого, настоящего и ближайшего будущего. На обороте у нас рыцарь мечей по колоде магии наслаждений. Я могу сказать, что ты в данный момент времени очень ревнуешь свою девочку или женщину. Ревнуешь, скорее всего, потому что у вас долго не было... У кого-то, может быть, близости долго не было, у кого-то не было личных встреч. Но так или иначе, здесь а, колода все-таки магии наслаждений, и она показывает ваши активные игры в постели. То есть я могу сказать, что перемены для тебя будут, ну, даже очень интересными, если ты ждешь таких перемен, да. Теперь возьму колоду Ленорман. Продолжаем погружаться в свое релаксирующее состояние а я концентрируюсь так замечательно наоборот у нас карта мужчины то есть твоя карта я могу сказать что перемены в принципе, касаемый тебя. И в этих переменах главный, скажем так, зачинщик этих перемен, как я и говорил до расклада, будешь именно ты. Почему именно ты? Да Потому что ты сам выходишь на обороте. Такой мужественный матч, я бы сказала, вечерний мужчина. В этой колоде две карты мужчины. И вышел именно тот, который жаждет именно каких-то Возможно, перемен в близостном да, плане. Почему уже вторая карта выходит таких вот, скажем так, телесных услах. Ну что ж, посмотрим. Теперь я возьму Киппер и а, закончу свой расклад. Итак, какие же перемены ожидают вас ближайшие? Время. Прекрасно. Очень хорошие карты на Кипер у нас вышли. И опять-таки, все, кто знаком с системой Кипер, улыбнутся, потому что на обороте именно Кипер вышла ваша приватная комната. Карта, которая называется Family Room. Она дает нам понять, что перемены будут касаться вашего лично личного, частного пространства в вашей комнаты, да, интимная комната, так называется эта карта. То есть, возможно, как я и говорил, после расклада, выкладки первой колоды магии наслаждений, эти перемены будут касаться того, что какие-то пары, да, какие-то ребята, мужчины, да, из многочисленных моих зрителей, наконец-то обретут близостные отношения со своей любимой женщины. То есть, возможно, у кого-то это будут новые отношения, у кого-то кого будет примирение, да, вот у кого-то это может быть развитие флирта до стадии уже более серьезных отношений, но в любом случае перемены будут такого характера. Кстати, в комментариях... Я всегда прочитываю каждый ваш комментарий, как вы уже знаете. Да? Очень люблю, когда вы пишете. Призываю вас более активно себя вести, да? не стесняться. Комментируйте друг друга. Кстати, тоже очень ценно, да? когда вы друг дружке помогаете что-то нащупать, понять, да? вот как у вас проигрался тот или иной расклад, да? с каким знаком. Я хочу сказать, что очень часто в комментариях меня просят сделать расклад на какие-то интимные темы, да, вплоть до того, что, допустим, в какой близости хочет эта девушка, да, женщина моя, допустим, да. Но мне кажется, такие вопросы, ребят, это уже вопросы вашего личностного пространства. Ну, поймите правильно, да, не всем зрителям интересны такие темы. Или если вы действительно считаете, что эта тема заслуживает внимания, пожалуйста, ее можно рассмотреть на личном раскладе, но никак не на общем, да? Здесь я более такие тенденции выложу в ваших отношений, развития их, если есть что-то интересненькое скажу так, погорячее, но не всегда карты это показывают, так как я всегда считываю информацию конкретно с данного расклада, который есть здесь и сейчас и существует в единственном экземпляре. Ну что ж, давайте смотреть по раскладу собственно. Что я могу сказать? Информация здесь очень много. Я могу сказать, что Мужчина, который сейчас меня смотрит, вот он, красавчик, еще раз его показываю, Полинорман, он в прошлом показывал себя вот, в данных догаданных отношениях королем мечей. А, ну, те постоянные зрители, которые смотрят меня, прекрасно понимают, что король мечей из всех королей, да, из всех карт двора, представленных в картах Таро, это такой самый... Ну, чтобы никого не обидеть, да. Самый такой мужчина, который, в принципе, либо… Здесь несколько вариантов есть. Либо мужчина не хочет показывать себя, да, потому что у него есть достаточно а, на это какие-то основания, да, не показывать свои чувства, не раскрывать свои намерения, не показывать, собственно, а себя в отношениях не проявлять до конца. Первый вариант назовем его так. это человек достаточно робкий, с таким складом ума более знаете более интеллектуальным, что ли да? То есть человек либо не знает как выражать свои чувства, скажем прямо, да, либо ему что-то мешает, какие-то комплексы, возможно, какие-то неудачи в прошлых отношениях, да, я могу так сказать. Так как рядышком стоит старший аркан влюбленный, все-таки старший аркан, здесь тоже несколько вариантов, да, либо человек находится на выборе, то есть он не свободен, понятно, почему он, скажем так, в этих рамках не не может проявить себя, да, либо либо второй вариант – это человек а, находится в состоянии а, неуверенности, да, насколько, насколько его чувства будут взаимны, приняты. И так как а, для него эти отношения, дальше я уже вижу, по четверке Пентаклей, очень важны, да, ценны, а, он, а, скажем так, немного скрывает, а, ну, понятное дело, скрывает свои какие-то вот ну, как сказать чувственные порывы в данном случае да, магия наслаждений скрывает, потому что ему бы хотелось быть уверенным. В том, что рядом с ним женщина, которая разделяет эти чувства. И именно поэтому здесь в магии наслаждений первая карта, характеризующая, кстати, именно человека, который смотрит, показывает такой сюжет. Мужчина делает какой-то маленький минимальный шаг Навстречу женщине, да, проверяет, как бы, насколько он интересен, насколько он важен, насколько он слышим, да, вот визави. Кстати, мое прошлое видео, которое называлось "Интересен ли ты ей". Оно именно на эту тему. Здесь я уже как бы, ну не то что продолжение, да, делаю сиквел, можно сказать. Здесь я раскрываю другие аспекты. Но там было на трех колодах Таро показано, насколько важно увидеть мысленный уровень человека, душевный уровень человека и, собственно, тот животный, инстинктивный э, порыв, да, женщины к вам, чтобы понять, нужны ли вы достаточно интересны, ли вы важны ли вы да, для этой женщины. Здесь же я могу сказать, мужчина закрыт. В прошлом он абсолютно, скажем так, он может даже не транслировать интерес к этой женщине, потому что под картой король мечей лежит пятерка жезлов. А пятерка жезлов, как вы прекрасно знаете, это карта, знаете, такой внутренней борьбы со своим ощущением ну скажем так что я вот ну, ну, с я нахожусь в какой-то энергетике в данном случае влюбленных да но я как бы эту энергетику <coughs> ставлю на второй на третий на пятый двадцать пятый план почему да потому что я считаю что пока не время либо пока э, недостаточно информации либо еще какие-то аспекты, но в то же время я бы хотел э, проявиться в этих отношениях. Я чего-то жду. По двойке мечей я могу сказать, что действительно здесь ситуация двойственности. К сожалению, мы постоянно смотрим с вами расклады, где мужчина обладает э, еще какими-то отношениями. У него это стоит приоритете, да, сделать какой-то выбор. Но он находится в ситуации, как бы, где не особо торопится, да, вот здесь вот явно опять прослеживается этот же сценарий, к сожалению. Мне бы, вот каждый раз, когда я раскладываю карты, ребят, мне бы хотелось увидеть настоящую Love Story. вот, вот знаете, из серии в серию, да, из видео с видео, я хотела бы увидеть все-таки проигрываемую, стопроцентную Love Story, где мужчина и женщина любят только друг друга, то есть поймите меня правильно, от того, насколько вы уделяете отношениям внимание, да, качественное внимание, то есть насколько вы туда погружаете все свои скажем так, ресурсы зависят результативность этих отношений. Здесь, скажем так, на стадии до этого момента, то есть на стадии недавнего прошлого, я вижу, что мужчина, он находится в энергетике влюбленных, но по двойке мечей и по пятерке жезлов, он, скажем так, обладает ощущениями того, что скажем так, понимаете, рядом стоит десятка мечей, он как бы эти отношения не ставит во главу угла, что ли. Для него нормальная ситуация с с прекращением, с уходом, с паузами, с какими-то метаниями из одного отношения, из одних отношений в другие. Здесь настолько это явно видна эта картина, к сожалению. Здесь средняя, да, средняя ось этого расклада говорит, что в данном случае, вот на данный момент, да, мы смотрим на отношения, которые сейчас находятся в какой-то паузе, либо в какой-то конфликтной достаточно ситуации, где нет общения. Вот опять-таки нарываюсь опять на расклады, да, с вами, когда меня смотрят зрители, которые, ну, не совсем понимают, как выруливать на правильные, да, рельсы, чтобы эти отношения возобновить. Рядышком у нас туз-чаш, что еще раз говорить, что аркан влюбленный здесь не зря выпал именно на короля мечей. То есть что у нас на паузе стоит? Именно любовь ваша, туз-чаш, и по пятерке мечей, которые которая рядышком, да, я понимаю, что здесь были косяки со стороны, со стороны мужчины. Пятерка мечей – моя самая нелюбимая карта. Я думаю, что вы уже прекрасно, да, все, все, кто уже знает, знаете мои расклады, прекрасно понимаете, что пятерка мечей – это не совсем открытые помыслы, не совсем чистые поступки, не совсем… Э, ну, нормальный анализ этих поступков да, в какое-то время. То есть вам нужна какая-то, возможно, даже эта пауза была для чего? Чтобы понять, как двигаться дальше, чтобы выйти на какой-то другой уровень. Мы сейчас смотрели ваше прошлое и настоящее на данный момент. Поэтому карты нам его показали так, ну, как у вас, собственно, это все и происходит. На ту чаш стоит королева жезлов кто ваша любимая женщина королева жезлов это, могу рассказать об этой энергетике, даже женской это женщина достаточно активная активная не только в социальном смысле не только как личностно. да, это женщина активна также в отношениях скажем так она не робкого десятка, обладает мощной энергетикой созидания. Да? Вот она может выстроить даже быстрее, знаете, вот подхватить мужскую инициативу. Даже вот, понимаете, это такая карта, которая показывает женщину незаурядную, достаточно смелую. Кстати, в любовных практиках тоже смелую. Она обладает неким таким порывом, что ли, страстным, который, возможно, вам и очень нравится. Почему? Потому что рядышком тройка пентаклей. Это говорит о том, что в будущем вас ожидает вот такое сближение. Вот, да, собственно, о чем наш сегодня расклад. Чего ожидать? Каких перемен? Вот в будущем у вас будет тройка пентаклей. Это прекраснейшая карта, особенно на, на магии наслаждений. Она говорит о том, что Сближение будет настолько вам, э, даже не знаю, какое слово подобрать, настолько неожиданно для вас э, прекрасным, что вы ощутите себя родными людьми. А что может быть лучше? Вы перестанете э, с подозрением да, относиться к чувствам друг друга. То есть вы не захотите уже расставаться. Здесь вот такой момент есть. Единственное, что вас может оттолкнуть друг от друга да, в будущем, это пятерка мечей. Почему? Потому что она у вас была в прошлом. И я могу сказать, что, понимаете, такого плана поведения в любовных отношениях всегда подтачивают фундамент. То есть если действительно люди решаются на... Ну, на какие-то вот внутренние шаги друг к другу, то уже как бы то, что было до этого, косячное, оно должно как бы переродиться во что-то другое со знаком плюс, да, вот чего я вам и желаю. Так вот, королева жезлов на магии наслаждений, тройка Пентаклей и под ними туз чаш, естественно, я могу сказать, какие будут у вас в дальнейшем развитие ваших отношений. Да, полный просто улет. Почему? Потому что на близостном плане у вас выпадает сумасшедшее соединение друг с другом. Именно вот в таком, знаете, это уже не романтический порыв, это уже порыв более, более глубокий. Да, когда вы уже не можете друг без друга даже может быть день даже два просто настолько вы ну, вы как бы, знаете, глубоко прочувствуете по этой карте вот, близостной сцены, толст чаш, вы прочувствуете, что такое тройка пентаклей, Это когда вы уже выстраиваете нечто большее, чем просто ваше свидание, встречи, у кого какие, да, под луной там или еще что. Я хочу сказать вам, что для многих из вас этот расклад говорит мне, что... Вы перестанете быть двойственными. Почему? Да, потому что под пятеркой жезлов лежит Ленорман уже в данном случае. Ваше сближение, карта корабль, перемены. Собственно, наш запрос сегодня, наша тема, какие перемены? Да, вот карта корабль, она означает эти перемены. Перемены в чем? Под ними стоит карта главной персоны женщины. То есть вы двигаетесь навстречу, на сближение с главной женщиной своей жизни. Вот так красноречиво. Кто будет двигаться? Мужчина. Карта Ленорман, да, наоборот. Будет двигаться на сближение к своей женщине. То есть это ваш как бы с каким посылом? Я уже показывала в Family Room. Вы хотите создать эту интимную комнату как в образном смысле, да, то есть в явном смысле. Вы хотите, возможно, создать ваше общее пространство. Вы хотите что? Вы хотите не только пространство создать, вы хотите, чтобы в этом пространстве всегда находились вы вдвоем. Понимаете, здесь рядышком лежит карта «Дом», перемены в сторону дома, да, в Ленорман, вы уже хотите жить вместе, что не может не радовать. И под ними карта Keeper High Honor, то есть высокая доблесть. Это говорит о том, что у вас просто благороднейшие, собственно, к этой женщине замыслы. Вы хотели бы, может быть, кто-то из вас хотел бы предложить, в союз, да, я, я очень рада увидеть такие карты, редко выходит в сочетании с домом карта High Honor, то есть кто-то из вас задумывается о том, чтобы круто поменять свою жизнь, круто изменить ситуацию, которые вы находились до этого. До этого я уже проговаривала, был король мечей, ваша двойственность и пятерка жезлов. Ну что ж, прекрасные карты, мне они просто безумно нравятся. Могу сказать, что на данный момент времени здесь карта коса и карта паурти, карта бедности карта такого несчастного человека, да, вас ранит. Я рассказываю, что, значит, эти две карты в связке. На данный момент времени вас ранит вот эта остановка в отношении к десяточка мечей» видно, да, по карте Таро. Вас ранит то, что вы абсолютно перестали, возможно, даже кто-то из вас общаться друг с другом – то ли на почве конфликта, то ли на почве того, что вы ушли в другие отношения, да. Как явно, здесь многоугольных фигур я не вижу, да, здесь, но я понимаю, что карта влюбленный карта выбора все-таки у многих из вас есть эти, э, ну, как бы так сказать, к сожалению, есть такие. Э, ситуации, когда вам придется совершать тот или иной выбор. Но опять-таки вас ранит даже не то, что а вы перестали общаться, наверное, вас ранит ситуация с тем, что вы друг друга не понимали, да? не понимали на уровне общения. Карта «Четверка Пентаклей» по магии наслаждения над картой «Десятка мечей» говорит о том, что только сейчас, в данный момент времени, вам пришло озарение, что на самом деле ценно в вашей жизни. Четверка Пентакли это карта очень много, ну, как бы скажем так, у нее много смыслов. Основной смысл, который здесь раскрыт, да, в этом раскладе, это то, что ценности вашего ментального плана сейчас потерпели изменения. Вы раньше ценили больше по мечевости структуре, да, вы раньше ценили, скажем так, больше себя в отношениях, да, вы раньше ценили свой комфорт, вы раньше ценили свой какой-то психологический, что ли, уютный, закрытый мирок, в котором не было никому доступа. И вот только сейчас, потеряв, возможно, какие-то отношения, которые для вас приобрели еще большую ценность, когда они прекратились, вы поняли, что вас эта ситуация не устраивает. Карта коса – это карта такого, знаете, очень быстрого движения, быстрого стремления. Либо карта ощущения себя в очень неприятной ситуации, которая ранит, которая не дает покоя, вот что-то такое в этом есть. В сочетании со всеми этими связочками, могу сказать, вам сейчас некомфортно наедине с собой, вам некомфортно в той ситуации, в которой вы находитесь. Именно поэтому вы, скорее всего, и хотите понять, каких перемен все-таки ожидать, да? к чему вам двигаться, потому что вы сейчас не находитесь в состоянии вот такого, знаете, стабильного ощущения того, что вы на коне, что жизнь удалась, и вам хотелось бы перемен, и вы бы хотели все-таки двигаться, я уже понимаю, в сторону этой любимой женщины, которую вы здесь явно как герой ждете. И, возможно, даже здесь проблема в женской стороне, возможно, Проблема в том, что женщина закрылась, и вы ожидаете от нее какой-то весточки. У кого-то может проиграться и так. Но в основной своей массе здесь, конечно, мужчина с пятеркой жезлов, жаждет перемен. Карта дом, по двойке мечей хотел бы возобновить какие-то отношения, которые были в прошлом. И по влюбленным с такой опасочкой смотрит, а что же, что же ждут ли его на том конце можно сказать, Вселенной, потому что конфликт, грубо говоря, по десятке мечей затянулся. Вот такой момент я здесь вижу для большинства из вас, дорогие зрители. Я могу сказать, сейчас я проговорил ваше прошлое и настоящее на данный момент времени, когда вы нажали на это видео. И вот следующие карты, которые я сейчас буду озвучивать, покажут все-таки ваши перемены в ближайшем будущем. Естественно, при условии, что пятерочка мечей, которая здесь показана мною, она будет вами проработана как ситуация, которая приводит только к ну, непредвиденным последствиям по карте коса и карте пауэрти, да? Я могу показать вам очень красивые карты по Ленорман и Кипер, связочку. Это карта главного мужчины. То есть вы, вы выпадаете здесь в этом раскладе аж целых два раза. Видите, карта дневной же мужчина, Мужчина, который мыслящий, мужчина, который действующий. Это уже такой, знаете, план, куда он будет двигаться. Да? Двигается он карте «кипер», которая означает «привилегированная леди». В данном случае, в этом раскладе, какие будут перемены у вас? Вы, наконец-то, будете двигаться в сторону главной женщины. Почему она здесь выпадает тоже два раза? Потому что она вами уже как избрана, знаете, вот избранный человек по карте «влюбленные», да, он, вы сделали тот выбор, о котором я говорил ранее, и для вас эта женщина приобрела статус, да, у кого-то это статус там замужней особо, у кого-то это статус, не знаю, любовницы, ну, выбирайте у кого что, да. А, здесь это одним словом называется привилегированная леди. женщина, которая выделяема мужчиной, который заказывает этот расклад. Ну что ж... Я вас поздравляю, здесь вообще выпадаете парой. Смотрите, здесь у нас о, мужчина, выше, да, два раза. И привилегированная леди. Ваша женщина выпадает тоже два раза. Вот она, основная карта в кипер, да. Теперь в Ленорман. И мы смотрим, что почему она привилегирована. Да потому что вы, наконец-то, наделяете ее таким статусом у кого этот статус – сделать предложение, у кого вы просто будете относиться уже в открытую, скажем так, не играть в молчанки. Да, это тоже привилегия, когда вы делаете предложение, любовное предложение своей избраннице. В любом случае привилегия в чем? В том, что эта женщина рядышком у нас карты или норман, ключ и книга судьба в чем привилегия этой женщины для вас то что она ключевая в вашей судьбе вы наконец-то становитесь парой и для вас в чем эти две карты да в том что ключевая Ключевая позиция в переменах к вашей судьбе в том, что вы наконец-то становитесь парой. Понимаете, перемены, ключевые перемены вашей судьбы здесь, вот в этих четырех картах. И что самое интересное, заключительная карта Кипер очень красива. Она означает внезапное богатство. Здесь вы можете понять это по многим параметрам. да? Это не обязательно хотя в данном случае это денежный план тоже, вы не только выиграете в этом союзе, да? вы приобретете что-то очень ценное для себя. Опять-таки четверка Пентакля здесь была, да, ценности. Вы приобретете ценность себя в этих отношениях, вы раскроетесь как мужчина. Если эта женщина привилегирована вами, то, естественный мужчина, который смотрит меня и который будет в этих отношениях, почувствует привилегию своей персоны рядом с такой женщиной. Вот в этом и есть красота этого расклада. Помимо всего, вам будет очень вести, так как вы приобретете особенную удачу. Видите, здесь магическая карта ключ, да, ваша судьба. И такой джекпот, игровой автомат, который выдаёт джекпот, ваше соединение, ваше сближение по карте Family Room принесет вам огромную удачу в жизни. Для кого-то это будет денежная удача, для кого-то это будет намного больше, чем материальный уровень если кто понимает глубинность этого расклада. Ну что ж, карты сумасшедшие, красивые выпали на финал. Я могу сказать, что этот расклад необычен тем, что я совместила именно три колода Таро, Ленорман и Кипер. Я такой расклад сделала впервые вместе с вами. И я могу сказать, что в прошлом ваша картина которую я уже озвучивала, была, скажем так... Ну, пестрило, скорее, тоскливыми красками серых будней, да, если так образно, поэтически сказать. И вот только сейчас, после того, как вы побывали в разлуке, да, достаточно длительной разлуке, и вы идете на сближение. Кстати, если ваша женщина выпала здесь королевы жезлов, я могу сказать, что для тех дорогих зрителей, которые всегда не уверены, стоит ли делать шаг, вот это, знаете, вопросы в комментариях. А Будет ли там ответ, вот это вот все. Королева Жезлов, почему она здесь королева именно Жезлов? Да потому что она тоже активна, и она не будет, как это сказать, заниматься блокировками. Вот это вот, все вот эти вот страхи, которые, да, вот вами описываются в комментариях, здесь не такой вариант, здесь вариант именно активного взаимодействия с вашей энергетикой, то есть те люди, те мужчины, которые действительно проявят активность да, в своих отношениях с загадываемыми личностями, они же получат ну, такой же ответ активный от своих визави. Вот такой момент я здесь вижу. Пугаться абсолютно нечего. Если у вас есть подозрение, что а у многих из вас, я знаю, есть сложные проблемы, да, по личным раскладам, уже знаю. Кстати, вот привет всем передаю ребятам. Очень рада всех видеть на своих просмотрах. Я хочу сказать: здесь такой момент, что вам будет вести. Здесь вот удачи на ваше стороне в ближайшее время. Если вы надумали сделать какой-то серьезный шаг, по многим вот, э, историям жизни знаю, что для многих из вас это очень непросто. Я могу сказать, сейчас удачное время решать эти, именно эти позиции в своей жизни. Да? Не бойтесь э, применять какие-то нестандартные методы. Э, слушайте свое сердце по чаш. Я могу сказать, мужчина постоянно, в ментале у него проигрываются ну, скажем так, грезы, да, мысли, воспоминания об этой королеве Жезлов, да, под, над ним, над его головой, эти две карты красивые, в ногах же у него, собственно, это леди, то есть двигаться он будет по направлению к ней, что не может не радовать такой исход движения, да, все-таки внезапное богатство и перемены, ключевые перемены в вашей судьбе, в эту сторону. Вот такой вот у нас был интересный расклад. Ну что ж, всем большое спасибо за вашу активность. Надеюсь, она увеличится после таких чудесных раскладов в вашу сторону. Подкидывайте, продолжайте идеи, какие вам расклады сделать участвуйте в жизни канала, хотелось бы побольше поддержки все-таки, потому что видео делается только для вас, и, как вы понимаете, все лежит, собственно, на моих плечах. Я с удовольствием бы делала их еще чаще, если бы поддержка была более, ну, скажем, активной с вашей стороны. Большое спасибо всем людям, которые неравнодушны. Привет, Любочка, большое спасибо тебе за то, что ты так любишь канал. Всех, всех люблю, всех целую обнимаю и могу сказать, что все люди, которые здесь проигрались, которые поставили лайки и все такое, все что я говорила, у них у всех рано или поздно эта ситуация будет проигрываться в их судьбе. Надеюсь, что следующий расклад у нас уже будет на любовные какие-то отношения, которые не зависли, не в стагнации, не в карте подвешен, да, а уже в каком-то, ну, чтобы я могла уже, знаете, вот сказать, да, у вас там просто сумасшедшая love story. Какую-то crazy love story хочется прочитать, ребят. Все никак она у нас не выходит на расклады. Так что давайте активничайте, двигайтесь в сторону счастья. Всем света, всем добра. С вами была ваша Елена. Fuck <laughs>